Приветствую всех, кто смотрит это видео. Данное видео записано, как и обучающее музыкальное занятие по созданию вот такой вот красивой картины, синие полевые цветочки в корзине, а также, как и расслабляющее видео, то есть релакс-видео, арт-терапия, где вы после тяжелого дня стрессового дня, рабочего, рутинного дня, можете расслабиться и посмотреть, как создается красота под хорошую музыку. То есть, отвлечься от суеты, от всего, что вас нагружало в течение дня. Какие материалы я использовала в данной работе? В первую очередь, это холст. Холст на подрамнике размером 25 на 35 Краски я использовала акриловые. Цветочки у меня были синие, голубенькие. Естественно, белая акриловая красочка, она идет у нас везде. Я использовала ультрамарин синий, голубое небо и кобальт синий. Вы можете использовать другие цвета, которые вам нравятся. Для корзины я использовала черный, вот такой вот светло-коричневый. Коричневый с режинкой такой и темный желтый, такой, тоже светло-рыжий, можем так назвать. Эти краски у меня со старого набора остались, они без нумерации и без названия. ну Вот такая вот цветовая гамма. Какими кисточками я рисовала, собственно, для фона? Я использовала такую плоскую кисточку Колос номер 12. Для корзины я использовала такую круглую кисточку номер 14. И такими вот движениями полукруглыми, полуовальными я рисовала переплетение самой корзины. Чтобы создать объем, чтобы корзина не выглядела на картине плоской. Так для написания травы я использовала тонкую круглую кисточку номер 2, не прижимая к холсту, рисовала травку: вначале можно прижать немного. А к самому вот концу уже отрывать немного кисточку, чтобы травка была похожа на травку. Чтобы концо она была тоньше. Для написания самих цветочков я использовала плоскую полукруглую номер 14. Хорошенько мы наносим на кисточку красочку. И такими движениями сам цветок мы формируем для интересности, чтобы лепесточки наших цветков отличались, можно хорошенько на кисточку нанести краску и ребром так вот ребром раз и провели раз и провели вот здесь хорошо видно это было ребром нарисовано много на кисточке было краски и оно хорошо лягло на холст можно вместо этой кисточки использовать круглую кисть небольшую тоже примерно номер 14 еще этой тонкой кисточкой вы можете увидеть серединочки точечки я тоже ставила этой же кисточкой сильно не нажимая слегка прикасаясь к холсту так вот проставили дальше в видео вы увидите как что наносилось все пошагово я вам показываю в дальше видео так что смотрите внимательно и возможно вы решите сами попробовать повторить написать такую картину вот такие вот милые цветы в итоге получаются всем приятного просмотра жду ваших комментариев но если вам понравилось ставьте лайки и конечно же будьте подписаны на мой канал Thank <laughs> you.